Всем привет, меня зовут Вика, и вчера, 28 марта, у моего канала стукнул юбилей, сколько лет исполнилось моему каналу, вы можете посмотреть в описании канала, не видео, я этого говорить не буду, и мне очень стыдно, что я не выложила это видео вчера, 28, так как я до сих пор получаю поздравления с днем рождения, вот у меня сзади сидит, лежит хомяк, что... И к этому юбилею я решила сделать видео на тему «Смотрим старое видео». Большинство из этих роликов вы не сможете увидеть на моем канале, так как они скрыты. И давайте скорее начинать. Вот со мной мой iPad, и сейчас мы посмотрим мое самое первое видео. На самом деле идея у меня была, в принципе, даже оригинальная. Я решила сделать серию роликов «Что для меня значит?». И первое видео было «Что для меня значит танцы?». Какая музыка. Фон просто божественный просто Вот вот такой вот фон Я тогда правда старалась Да я даже музыку не смогла наложить Господи Я помню я весь день про Старалась над тем Чтобы просто сделать любые титры В начале я хотела сначала не говорить родителям об этом, но я не смогла сама это сделать и, как Нет, бы, я... Танцы. танцы? Это не просто хобби, это не просто... Хм, скучно. Пойду, тоже занимаюсь танцами. Я отлично помню, как я записывала этот ролик. Фон просто божественный. И я хотела не рассказывать родителям об этом, я повторюсь. Но я не смогла разобраться с программой, поэтому как бы родители сразу знали, и мне на самом деле было грустно по этому поводу. Но что поделать? И боже мой, Господи! Переходим к следующему ролику. Что для меня мечты и будущее? уже божественное будущее. Вообще будущее это и есть мои мечты. А звук Мечта какой? Это Ух, поездить, слушать музыку и ни о чем не думать. А что для меня будущее? Конечно, я себе представляю успешные женщины. Картинки. О, вот она, Самое летами. то. А, вот так Ладно вот. не замечтаться, а то в мечтах о будущем можно пропустить свое настоящее. Господи, а этого делать не стоит. Господи, вы это видите? Что для меня дружба? Хм. Что для меня дружба? Хм. Дружба? Хм. В первую очередь доверие. никуда. Я такой себе фантамент в любых отношениях. Нет, нет. доверия. Нет ничего. Сури за плохой слух. Да его вообще не было. Их может быть сколько угодно. Главное, что было желание. Я, желание помню, я тоже очень важно. Вот, допустим, дружите вы втроем, а кто-то не хочет. Начинаются ссоры, скандалы. А зачем Тогда боссыраться со своими двумя подругами, общем, одноклассницами, наверное, а и мужа. Можно, но я этого делать не буду. А что для вас дружить? о о Дальше я уехала в Италию. Для меня это стало замечательной возможностью немножко продвинуться. И для меня это стало отличной возможностью продвинуться, так как я снимала влоги из Италии. Это интересно. Тем более я была в Милании. Давайте это посмотрим. Я с Я уезжаю. На самом деле, я вам пока не скажу, куда. Потому что это будет такой секрет. Я скажу, когда уже перейти, чем выранее. То есть, когда написано влог Милан, это непонятно, что я улетела в Милан. Если я опоздаю лично из Милана. Пантеона из Милана. Улетела в Милан. Боже мой, это. Господи. Чем заняться летом? Давайте узнаем. Там, там, да-дам-та-да-дам. С вами Виктория Мун и... и всем привет, мои подписчики и просто зрители, так что... То есть как бы все... вот вы это видите, да? И если ты такой человек, как я и сидишь дома в начале лета, ты просто вот нечего сказать, да? То сейчас я... Продолжим немножко дальше. О, первый обзор фильмов. Не страшно. Всем привет, с вами Мур, и я, я открыла только... новую улыбку под названием Киноманка Потому что я в основном гуляла, потому что лето, но это не важно Что это такое? Выключите, отберите у этой девочки все Вот, мой первый DIY, вот это вот, вот прям стоит Кстати, он набрал очень много просмотров, 907, это вообще прям вау С вами Виктория Мун, здесь или здесь, посмотрите его. А, это странный очень странный человек. Сказать, что буду снимать такие да. видео и не снимать их. Да, не важно. И если вы не смотрели видеообращение, посмотрите, все Да мы ее... поняли. В общем, я с вами поделилась всем, скажем так, самым сокровенным. Это, конечно же, было не все. И напиши в комментах, хочешь ли ты продолжение этой серии, потому что я с удовольствием с вами поделюсь своим позором, чтобы вы проорали и прожались меня. Да. Я думаю, вы заметили, как изменилось и качество, и моя речь, и я сама за это время. И я думаю, это очень круто. И сейчас кто-то может сказать, до да чего ты добилась за это время? Как было мало подписчиков, так и осталось. Но нет, я набрала свою аудиторию, своих друзей. И сейчас у меня их больше, чем 1200. Это так круто, это просто офигенно. Ребята, спасибо вам большое, спасибо, что вы смотрите меня, ставите палец вверх. Спасибо за такие теплые и очень крутые комментарии, я вас очень сильно люблю. А мы с вами увидимся совсем скоро, пока!